Спасибо. Всем участникам добрый вечер. И пожалуйста следите за моей речью, потому что два пальца снега выпало и все. Начинаются проблемы с интернетом. Несколько раз уже под, пере, переподключался. Так, ну погода. Похоже, март у нас будет до самого конца зимний. Качели такие небольшие, то тепло, то, то в основном холод. Выборочно позавчера просмотрел несколько семей таких подозрительных. Есть потеря маток. Но ну, чего я и опасался, чего переживал. Так оно и будет продолжаться тянуться. Некачественный обгул по прошлому году, и в зиму так они пошли, и соответственно как-то еще проявят себя в этом минусе и с начала сезона. Ну ничего, переживем. Какую я хочу обкатать в этом году тему довольно-таки считаю нужной и важной для практического пчеловодства. Самое важное сейчас – контроль по кормам. Если март выпадет, как весенний, а будет еще продолжаться зима, бывает случаи, я в ролике позавчера говорил, бывают случаи, облетели, все ладоши похлопали, отчитали стопроцентный выход, и вдруг на две недели похолодало, пчелы не облетались, даже не обязательно, чтобы там были крутые такие минуса. Хотя у нас заходят минуса и минус 10 показывают на целую неделю ночные. И бывает, что семьи гибнут с голоду. Очень обидно. Так что развиваться еще успеем. А вот подстраховаться по кормам очень, очень даже нужно. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, в данной ситуации при затяжных холодах какую сейчас подкормку лучше делать? канди или сироп дать или рамки положить, подскажите. Во-первых, все густое должно быть, либо куски меда, либо канди, либо перевернутая рамка, все э, приемлемо, но не греть. Вот это все, что я перечислил, пожалуйста, не греть, сами они прогреют сколько им нужно. Снизу будет, если сверху положили эту дотацию, они ее все равно прогреют, возьмут сколько надо. Жидкую почему нежелательно? Если затянется, вот смотрите, сегодня шестое, до конца марта не будет тепла. Даем мы жидкую подкормку, конечно же, простимулируем активность. Хорошо, если в семье запасы перги есть с осени. Да, можно, не страшно. И семья сильная. Спровоцирует яйцекладку. Она и так уже, наверное, там есть. Пускай ее чуть будет больше. Но главное, чтобы было чем кормить. Маточным молочком, то личинку младшего возраста пчела выкормит за счет собственного жирового тела. А старшую личинку нужно будет кормить пергой. Это перговой смесью. И если и перги не будет в семье, вот в этот момент, чем и опасны вот такие вот окна среди зимы, и затем расплод будет долго тянуться и нечем кормить, то белок, недостающий для прикормления старших личинок, будет компенсироваться тоже белком маточного молочка от зимующих пчел. Это нужно учитывать при вот этих вот стимуляциях. Я, я противник любой симуляции. Любой. Подогревы, жидкие подкормки, все вот эти белковые, особенно весна. Весной точно такой же взрыв по активности, как и у вышедшего роя. Точно такой же. Управляет этими обеими процессами один единственный инстинкт общий. Что общего между этими двумя активностями? Ранняя весна до райвой поры и рой, когда выходит рой, инстинкт выживания. С весны семье нужно накопиться, накопить как можно быстрее силу и природно отраиться, разделиться. А рой должен, соответственно, проявить свою активность, чтобы воспитать несколько поколений, накорпить корма и перезимовать. Поэтому самое важное, весной, вот при первых ревизиях, при старте, все, что есть, все запасы корма, все должно быть в улье. На случай непогоды, на случай форс-мажоров каких-то там. А у нас, вы видите, какие погодные условия по весне. Ну, если у кого есть возможность запастись перговыми сотами из прошлого года, тоже хорошо. Или же пергу не пергу, а пыльцу размалывает и выставляет, как он птичкам часто можно видеть пчеловоды рассыпают и там перемешивают и еще и с мукой соевой бывает. И они берут обнош, делают обножку из этой пыльцы, заносят ее в ячейки, происходит молочная кислое брожение, то есть обратный процесс пчелы делает из той пыльцы, которую пчеловод собрал через пыльцоловители. Но ее дать в чистом виде мешать с медом, с сиропом, то, того эффекта не будет. А вот дать ее вот в таком виде создать обножку и затем, ну, в общем, обратный процесс, в ячейку и процедуру пройти созревание как перги, вот это будет хорошо. Поэтому уж стараться не стимулировать, если нет еще погодных условий, там же, же микроклимат нужно создавать и кормить личинку, соответственно, то есть расход будет кормов, а микроклимат будет создавать тяжело. Потому что внешняя, наружная температура будет тоже вносить свои коррективы. Самое главное, стимуляция, не стимуляция, а условия для нормального развития, без болезни расплода весной, это как можно больше натуральных кормов при воспитании личинки в гнездах и никакой стимуляции, там стимул самый главный это я перед этим сказал инстинкт выживания, все и каждый пчеловод наблюдает за этим инстинктом и видит как, как семья развивается без вмешательства без этих всех баночек скляночек, сиропов давайте им просто то что положено в этот момент для кормления расплода они все остальное сделают сами Спасибо, Владимир Рогович. А еще скажите, если в такой ситуации затяжная, будем говорить, весна, выпуск маток с изоляторов, это на теплого Алексея, наверное, у нас в этом году получится? Ну, у меня, если вы с литературой знакомились там... Ориентир был всегда 1 апреля. Да, как раз на, на теплый Алексей. Так он и получалось. И раньше, помню, выносили из амшанников деды пчел своих тоже на теплый Алексей. Так что ничего особенного. Нас разбаловали вот несколько таких быстрых скороспелок очистительных облетов в прошлом году уже. 4 марта я маток изолятор выпустил, думал, сезон будет, ну просто зальемся товаром любого направления. Да еле, еле выжили. Спасибо подсолнуху, хоть спас сезон. Так что сильно рано тоже, не, не сильно хорошо. Ну и будем, по всей видимости, так и в этом году будет, 1 апреля, как, как в принципе до этого всегда и было, вот в основном так и было. Было 7 выпускал, было даже 15 апреля выпускал. И ничего, сезон нормальный всего, успевалось. Все, все получалось, и развитие, и, и товар. В мае, когда мы обгуливаем маток, например, в трех корпусах, три, матки, три маточника отдаем, обгуливаем три матки. Потом пошел засев. Маток объединять можно будет сразу по засеву, или ждать, когда они наберут активность после 10 дней, как Вы говорили выше? Нет, нет. Маток этого сезона, если они обгуливались молодые в безматочной семье, это не касается. Они родные, обгулялись там даже с интервалом в неделю, обгуливаются, объединяете их через разделительную сразу, без проблем, среди дня. Это касается молодых маток, вот то, что Вы сейчас спросили. А я имел в виду примирение матки зимующей, основной хозяйки в семье. И когда вы обгуляли молодую вверху через лухую перегородку, то есть двухсемейное содержание, вот в этом случае через 10 дней подождать, пока она максимально на от кладку, сетка между ними, и только тогда возможно смешивание феромонов, равноценное, и... Запускать и нижнюю старую, и верхнюю молодую через разделительную решетку. А то, что у вас обгулялись молодые, там запускайте только по последней обгулявшейся матки, Держите контроль и объединяйте без проблем через разделительную решетку. Единственное тут, но, если, конечно, матки молодые, но с разных серий, одна внизу уже обгулялась, там есть и расплод, и даже перед запечатыванием бывает, а вверху только бросило яйца, допустим, две матки. Вот тут да, тут не спешить через разделительную решетку, а дать верхней матке, которая только обулялась, дать ей открытый расплод личинки от нижней, выровнять биологическое состояние по, возрастному, по возрасту расплода. И можете спокойно объединять. Но единственное, можно затем применить, конечно, пленку. Так вот, от подальше. Пленку уголок отвернуть. Понятно, да, в чем разница? Да, я понял, спасибо вам. Владимир Гориш, кстати, хотел сказать, я вот вам звонил, консультировался, выпускать хотел маток. Все-таки я их объединил семьи, но выпускать маток не решился. Ничего, каждый отработает свой почерк, не получится, без шишек сразу говорю, пускай это вас не, ну, не огорчает, не без этого, понимаете, все, как когда очень хорошо, или когда без первый блин, комом должен быть, вот почему-то я всегда по жизни с чем бы не сталкивался, вот как сразу пошло все гладко. Человек расслабляется, вот почему-то его, ну, так вот психика у нас устроена. Как хорошо все пошло, кстати, с изоляцией, вот такая была беда. Пошло первый год, все, стопроцентный выход, маток, все, можно здесь расслабиться, не так-то тут и присматриваться, потом раз, половину маток пропала И начинает искать, где, что я так, не так сделал. Поэтому, все, раз вы уже обратили внимание на тему, значит, подключайте свою харизму, практика подкорректирует. В сезон тоже в стороне не будет стоять, вот эти вот аномалии погодных условий. И вы должны быть к этому готовы. Что с каждой, везде, от, отовсюду можно ждать подвоха. И к этому, я же говорю, что нужно быть готовым во все оружие Так, чтобы, как аксиома, раз получился сезон один, и вы будете затем его ложить как, вот, как штамп на все, на все оставшиеся. Просто не получится. Я вот постоянно об этом говорю, 35 лет, не знаю сезона. Это же все, вот, все делается одним исполнителем, пчеловодом. Одна система улья, в одно направление. Нет сезона, чтобы можно было наложить один на один по, вот, по идентичности и развития, и выход товара. Ну, не получится. Мы под Богом ходим. Все от природы. Я вам скажу, что это просто счастье, что вот, э, так случилось, что ну, как бы я стал знаком с вами, с вашими технологиями, потому что э, изначально э, со всеми этими аномалиями, качелями, поздняя осень, все все эти расплоды поздние, я искал и сам поначалу началу решения. Значит, как делал? внизу у меня развивалась ну наращивал в августе семью этот, ну, да, пчелу ну, которая пойдет зимовать потом а сверху рута у меня система сверху корпус медовый полностью медные рамки и потом э, старался так чтобы ну, печатные рамки были и потом я матку отсаживал в верхний корпус отсаживал верхний корпус и ждал внизу ну, то есть она сидела на меду какая-то пчела там естественно присутствовала и внизу пока пчела не выйдет я маточку ну, не отпускал потом просто менял корпуса местами когда пчела уже вся расплод весь вышел сверху маломедные менял места местами корпуса и получалось у меня сверху маломедные рамки через пленочку с, от, с загнутым уголочком и все никак подтягивали в гнездо там если что надо было ну, в общем кушали до осени и, на осень уже формировал гнездо. То есть вот так вот пытался выходить из положения. Ну а зимние перепады с температурой, по-любому, в январь-февраль уже был расплод. И вот эти все изоляторы, вот я прошлой осенью первый раз попробовал, вот этот сезон запустил, я очень рад. Да, спасибо на добром слове и в память Маре тоже, пускай приятно будет. Ему там встретимся, я отчитаюсь перед ним, что его детище работает. Он внес лепту в эту технологию. Так, ну, работает, да, работает, практики подтверждают. Не так просто, всегда предупреждаю пчеловода, это не прогулка по пасеке. в изолятор и все. Это наука. Поэтому не, не так-то... Просто и пренебрежительно к этому относитесь. Раз уже логически осознали, что там должно пройти, произойти, значит также логически затем пошагово и опробируйте в практике. Тогда будет хороший результат. Хотел еще такой вопрос задать. постоянно это ребята есть, на которые регулярно посещают. Как-то 2 или 3 дела назад, уже после эфира общего. Разговаривали, я в гараже работал, так может не сильно внимателен был. Обсуждали тему по отстройке сот. Ну вот я купил вощину трутневую для магазинных рамок, именно чтобы мед собирали в крупную ячейку, ну, легче откачивать, удобней И такой вот вопрос: в Ю ию... Не, в июле. Они эту вощину трутневую будут также отстраивать в период, ну, в июле, вот в период медосбора на подсолнухе. Или там уже нужно, или они ее будут перестраивать, переделывать под пчелиную. Может, весной можно строить трутневую, а в июле уже нужно будет все-таки пчелину ячейку давать. Такой вот вопрос. Тема гомогенат, когда я поднимаю где-то во обсуждении спрашивают, как наиболее эффективно обкатать практически сбор гумагината. Я рекомендую всегда взять рамку, ну я допустим пользуюсь полурамкой, если у кого-то есть гнездовая с окном пустым ставить на подсолнух, на последний взяток. Ее затягивают в 90% случаев, застраивают язык. Во-первых, он будет чисто восковой. И в этом чисто восковом языке вот, они зальют мед. Вы сохраняете эти ранки до следующего сезона. Для отцовских семей там, трутень, эти ячейки используются, трутневые или же вы их используете для гомогената, для сбора, или же вы их заготовите для магазина, вот как вы говорите. То есть на последнем взятке с подсолнуха застраивают, я сколько и помню, пчеловодстве, ставлю пустую рамку, обязательно застраивают труднёвым сотом. Труднёвым. Потому что, возможно, им это проще. И, конечно, туда и мед уже последний лучше заносить, потому что ячейка объемная. Так что я не вижу никаких проблем в отстройке трутовых сотов наперед в этом году, на последнем взятке для следующего года. Не обязательно использовать для этого роевую пору. Да, там, казалось бы, биологические у них потребность отстраивать трутовый сот, но это может попасть под безвзяточный период. Тут палка двух концов. А вот в конце сезона, когда мы попадаем под взяток последний с подсолнуха, ну, как бы там ни было, ну, две недели он как минимум сейчас цветет, а то и четыре недели, а то еще больше. И законно пустая рамка будет застроена трутовым сотом. Потому что сейчас уже раскачиваться пчелам некогда. Им нужно как можно быстрее ее отстроить, эту, за, э, ликвидировать эту пустоту и залить медом. Так что отстраиваю постоянно я трутовые соты на последнем взятке с подсолоха. Добрый вечер. А вот я хотел спросить, вот если матку держат в изоляторе весной, это сколько дней у вас проходит от выпуска матки до начала засветания акации? То есть, вот, вот этот промежуток времени, сколько происходит вообще? Варианты какие? Если вы планируете обработать от клеща, то есть создать безрасплодную ситуацию, значит, закрывайте, Но ну, тут нужно так, пролавировать в этом, в изоляции матки, чтобы и акацию взять и создать этот безрасплодный период. И желательно недолго держать, конечно же, матку в изоляторе, потому что впереди еще сезон, там пошли медоносы, и семья должна вести накопление расплода. Поэтому я закрываю, если вот кто в медовом направлении, закрываете перед... Да, перед самым цветением акации, там за неделю. Закрыли, акация цветет 10 дней, это с головой, так вот, количество. У нас такого, по-моему, я и сколько я живу, не помню, чтобы столько она свела. И затем выпускать, то есть держу 13 дней за неделю до изоляции и 10 дней, учитывая сам медосбор, это 13 до 15 Затем выпускаете матку после цветения уже акации. Она начинает активность свою. И через 9 дней только появится первый печатный расплод от новой активности. А того расплода печатного уже не будет. Очень удачная ситуация. Спутать карты вороа потому что он сейчас в максимальной активности накопления. Вот эта троевая пора, расплода много, конечно же, и весь клещ, который был с зимы остался, перезаражение плюс пошло, он, конечно же, рынулся на размножение в расплод. И вот желательно его в этот период, вот так на полпути, ему сбить настроение размножаться дальше. Ну и уже в конце сезона будет проще, не будет такой запрещенности и меньше будет обработок. Потому что обработки акарицидами клеща, они и для пчел тоже не повидло. Поэтому вот такая вот схема, взять товар и обработать органическим акарицидом семью. Ну, чисто условно, каждый вот под свои, какие у кого взятки, у нас, например, это уже лотерея конкретная, если не джейк-пот, акация. Все надеются только на конец сезона, на закрытие взять максимум товар с нашего спасителя подсолнуха. А до этого нужно создать вот эти все условия максимального накопления этой мощи и с минимальным патологическим багажом к этому времени. И отводки делать, клеща обработать, двухматочные, многоматочные, нарастили большую силу, объединили в общий медовик. Отводки рядом как сателлиты для подстраховки. Ну, в общем, вот такая обширная тема. Сакация уже я не знаю. Наверное, мы не считая того, что ее поголовно у нас уничтожают эти черные лесорубы. Если не появится какая-то альтернатива в законодательстве, чем-то может будем засаживать, может половнее приглянется нашим лесникам. то массово высадят. Ну, в общем, будем... Наверное, судьба наша всем пчеловодам. Я... Признателен перед теми, кто агитирует всех пчеловодов, кто занимается пасеками. Обязательно что-то что высаживать, высевать. Желательно дикоросы где-то так в непроходимых местах. Ну, в общем, тем много, хорошие темы. Но вот так вот зацепился за одно, видите, а сразу, сразу за собой вот такой конвейер проблем скрывает этот пласт. А вы, а вы не хотите задавать вопросы. Ну, я, я имел в виду весной, да, вот, вот сейчас, я, короче, маток не изолировал, как бы, ни разу. То есть я, как бы, в перспективе на будущее, да, на следующий год. Просто вот хочу такой момент уяснить, что, вот, ну, допустим, вот вы на своем примере, у вас сейчас матки закрыты в изоляторах. То есть за сколько дней до начала цветения акации, вот матку выпустить, чтобы она успела нарастить какой-то там расплод, вот, который будет участвовать на медосборе с акации. Или вы уже как бы не смотрите на это, а просто когда погода позволит, тогда и выпускаете. То есть вот... Короче, выпуск матки как-то связан со сроком цветения акации или нет. То есть я имел в виду вот выпустить матку после зимовки. Я понял, о каком выпуске после зимовки. Надо было одно слово только уточнить. Выпуск матки после зимовки. А я увязал это уже с товарным... с получением товара с акации. Изоляция. Именно та изоляция кратковременно. Ну, у меня получается, смотрите, 1 апреля где-то так плюс-минус, в основном крутится все вокруг этого 1 апреля. Апрель... Полностью, где-то минимум 45-50 дней. Два поколения до цветения акации. Предостаточно, чтобы было кому уже работать как пчелы-приемщицы нектара этого первого взятка. И еще работает на товаре, на приносе зимующая пчела. Понятно, потому что она не такая была изношена, как при обычных условиях. То есть успевает еще использовать товарный взяток с первых медоносов зимующая пчела. И первое молодое поколение, которое вышло, вырастила семья после выпуска изоляции, уже будет как пчела-приемщица. Так, ну в общем, где-то 45-50 дней. Вот в нашей местности от выпуска матки, конечно же, это и двухматочный режим тут подыгрывает в пользу, в плюс для наращивания. Почему Почему она сейчас и актуальна эта тема, двухматочная с весеннего старта. Как раз вот какаться и успеть иметь хорошие семьи. Ну, в общем, если, если я правильно понял, у вас ответ устраивает 45-50 дней до цветения акации с момента выпуска маток после зимовки. Ну, хорошо, спасибо, понял. А еще такой вот вопрос хотел задать. То есть вот весной сейчас пополнить как маг. Если, допустим, я хочу добавить целую, допустим, рам, предпочтительнее будет поставить на гнездо или под гнездо этот медовый корпус. Вот. Смотрите, если вы, если вы ставите дотацию, как ну, дотянуть семью до нормальных условий погодных, Сверху над клубом нужно размещать, сверху над клубом, потому что вся семья сейчас под верхом. Вверху там тепло, и последние запасы кормов, конечно же, были съедены вверху, или доедают они вверху. Если вопрос стоит дозимовать. Если вы начинаете развиваться уже весной, все, ревизию сделали, матки в активности, то я ставлю под гнездо, накрываю пленкой корпус медовый Ставлю медовый корпус, ну, в роли, как он постоянно фигурирует. Медовый корпус внизу, все запасы, пленка с небольшой щелью от передней стенки. И на этом медовом корпусе стоит гнездо. Я удаляю расплодное гнездо, еще нестабильные ночи, холодной весны, от холодного днища через медовый корпус, пленка. Там нормальные условия по развитию. Ну и по мере потребления необходимости они снизу берут корма, чистят ячейки. В основном это где-то около месяца. Так что понятно, в чем, в чем разница. Если сейчас дозимовать, значит сверху ложите корма. Если уже активный сезон и пошел старт на развитие, значит под низ я ставлю. А если корпус поставили под низ, то какие литки должны быть открыты? Ну, в основном, конечно, нижний литок, там, где корпус, семья еще не... слабенькая по силе, чтобы не спровоцировать воровство. Во-первых, сразу говорю, ни в коем случае не открывайте, не скрывайте печатку. Вот сколько показываю, я не знаю, десяток лет как минимум эту тему, ставлю корпус и постоянно спрашивают, а внизу вы распечатываете мед, чтобы пчелам легче было брать? Ни в коем случае, особенно если он э, мед жидкий. Воросто такое спровоцируйте, даже при закрытом литке найдут найдет этот мед, он тяжелый, идет в щель вытекать из-под Поэтому мед не вскрывается, Леток можно закрыть внизу или же оставить на одну единственную пчелку, если семья хорошая по силе, что она туда может обеспечить охрану внизу. И он же в то же время является и санитарным литком пока. Затем он при расширении гнезда, увеличении силы семьи, этот нижний корпус будет вторым гнездовым и летное пойдет, соответственно будет формироваться уже летное на нижнем литке. То есть, затем он станет, может, и основным стать литком. Но пока, ранняя весна, если по силе семья незначительная, значит, литок можно вообще закрыть или же на минимум. Ну, он покажет вам по ситуации. Если будет там крутиться лишние, то есть, чужие пчелы, и вы видите, что охрана не справляется, значит, закрыли его, вот. придет время откроете, ничего страшного, не принципиально. Спасибо. До свидания. Да, спасибо за ответы. До свидания.